самостоятельному изготовлению рун. Как лучше повод подбирать дерево, вот, я имею в виду, место? То есть это не должно быть, это не должно быть город, это лучшее вот, Сама технология поиска дерева для изготовления рун. Понятное дело, что все очень сильно завязано на интуиции, mm -hmm. и нужно делать, как ты чувствуешь, но тем не менее, наверняка есть какие-то советы mm -hmm. или какие-то вот, ну, Почему? Да. Какие-то правила, может быть украдящего лесу? Есть, да, есть правила. правило первое, самое главное, конечно же, это не в городе, это только в лесу. Прежде чем идти за веткой, которая дальше служит, послужит прототипом, надо, что называется, создать намерение. А -а -а. Намерение посыл к богу Одину, чтобы он не воспрепятствовал, чтобы он дал тебе зеленую дорогу. При заходе в лес нужно оставить хозяину леса дары Хлеб, хлеб печенье, водку, да, только не, не сладкое, не химическое и обязательно без соли, они соли не любят, заходим туда, оставляем дары, объясняем задачу, а дальше чисто по наитию. Если для вас уже все готово, то эту ветку просто увидите, увидите там на дороге, на перекрестке, она будет. Если вы должны эту ветку будете срезать сами, то вас просто приведут к этому дереву, но в этом случае обязательно дерево оставить, что называется подношение. Ага. Обычно, когда срезаешь ветку, с среза мажется своей кровью. Ага. Вот таким образом как бы идет, идет оплата. Ты, ты мне свою часть, я тебе свою часть. Кровь за кровь. Там, в общем, адекватный обмен, но только ни в коем случае не деньги, ни в коем случае ничего-нибудь такое социального. Да. Вот. И дальше уже с этой веткой вы уходите, она дальше сушится, ну и все дальше далее по технологии. Понятно. Да, то есть обязательные вещи это дары, это запрос Одину и ни в коем случае не в городе, а дальше чистая интуиция.